всем привет ну я надеюсь если в предыдущее видео вам понравилось а для по скорости от а арена сегодня мы будем рассматривать как нашу систему сделать пошустрее например ну чтоб загружалась быстрее реагировал любые папки там работал там я не знаю быстро ну, пошустрее просто-напросто вот. Делаем брось, Сперва мы делаем одну вещь, которая называется ваш мусор глубочайший. Мусор, он, как видно, заби забивает всю вашу систему. Здесь в программе дата есть, то же самое скрытое. Здесь много может быть прибамбасов которые вы даже и не знаете, что это такое. Но в принципе, если не знаете, лучше сюда не лезть весь папки скрытые то же самое э, как бы вы их не найдете пока если вы не откроете скрытые элементы потом еще покажу где в другом месте открывать локал вот папка темп но ну, у меня пока здесь чистенько убираем просто ну в принципе там, который есть у вас здесь может быть по два по три по 5 по 8 гигов даже больше может быть гигов у вас а, стоять из-за этого загружается долго а, многим пользователям не только пользователям, я сколько а, приходил к компьютер чистил они всегда оставляют в корзине И потом найти но в принципе ненужные лучше удалять их но если в которые вы можете забыть но ну, это то же самое можно потом найти и никакой программы не искать так и еще вот у меня есть инсталлер но ну, есть у кого-то разные инсталлеры стоят но в принципе Здесь важно для чего, что вам нужно здесь. Здесь какие программы нужны только важно для да, для компьютера. Это архиватор может быть, скорее всего. Это часы, то же самое, например, ну все остальное. флеш чтобы вас проигрывал на компьютере ваши игры, играть или, например но смотреть все остальное а, ну так дальше что у нас есть самое главное что вам надо у меня например хром яндекс есть фотографии вот я ставил вот драйвера на мою систему естественно ставится вот он мой инсталлер ржава тоже самое это как бы на интернет проверяют качество, ну все остальное. Тоже браузер, не браузер, то же самое. Ну, практически как браузер. Вот они в библиотеке стоят. Это для игр и для всяких документов. Это обязательно надо, вот, что было. Вот это вот для игр может быть скорее всего. Вот видеокарты у вас должны быть под видеокарту. Чтобы, ну, чтобы не так вот медленно вот ходил, а вот. Вот так вот быстро так вот звук обязательно нужно вот У вас может одна быть но ну, тут а, есть две например там еще плюс утилиты к этому а, так что там но ну, это может не надо но это потом попозже объясню зачем нужно так ну яндекс ну в принципе фотографии все что все, в принципе, вам ничего не надо. Если лишнее, вот, например, у меня инсталируем Rolbert 8.2, то же самое у меня есть <coughs> в облаке, можете сказать, я ссылочку все сделаю вам. А, то же самое у меня с ключами, ну, в принципе, настройки поставить здесь, вот, принудительно, очистки остатка, вот, например, ваши куки лишние, вот они, они патчи самое главное тоже не гов забивает это блин мусор говнистый блин проще сказать а, так здесь вот настройки здесь как вам понравится здесь немного конечно но обновлять по автоматически не надо но он будет у вас просто ключи все слетят в принципе вот на потом Яндекс как я перед этим в яндексе тоже самое вам писал делаем настройки и вам надо будет вот у меня chrome например стоит у кого-то может другой но chrome поисковиков яндекс и chrome они одновременно работают это лучше дзен это убирать естественно надо чтобы может темную может светлую тут но неважно кнопку яндекс тоже не надо анимацию вот это вот убираете умную строку не надо ограничить минимальную ширину вкладки это это то же самое что ну, в принципе вот яндекс вот это вот когда перезагрузки это потом так коротко становится здесь много клав вкладок просто напросто персональный не надо тоже не ставьте это для того чтобы скорость маленько пошевелилась у вас а, вот это вот если вы картами не, не пользуетесь не надо потому что вот здесь она высвечиваться будет или вот здесь вот будет высвечиваться вот они пожалуйста здесь вот здесь можно блокировать все остальное так шокирующую рекламу это на порнохой но ну и все остальное вы а можете ставить сохранить в загрузке это у меня э, чтобы да кстати важно для того чтобы d загрузки э, ну, вот они тут вот у меня например стоит он на if у кого-то d у кого-то ну и все остальное чтобы в папке как я объяснял то что тарены и все остальное она здесь сохраняется турбо ну, у меня скорость я ставлю включен и выключит у меня как бы антенна стоит и пошустрее у меня молотит так ну в принципе пока здесь и все Сколько я э, не ходил не смотрел сколько я не делал у меня вот на b билайн у кого-то например там теле 2 или еще что-нибудь стоит но ну, по крайней мере моей восхитиме там или где-нибудь в Билайт, у меня как бы он надежнее и работает уже э, много лет я с ним, просто я как-то меняю и, за, и заметьте, если вот это получение отправка, э, все работает это вот, например, у меня еще мало у кого-то идет гигабайт, 2-3 гигабайта идет э, просто э, это вот на десятках так например, все параметры э, здесь вот, может быть обновление вот обновление стоит. Вот у меня вот отключено. А, но в принципе не надо вот это вот все. Она вот так вот как молотит. его зависит все у вас от антивирусника, плюс к этому еще. У меня Касперский. Он как бы а, я перед этим писал, не только писал и объяснял, почему у меня он стоит. Он некоторые ссылки, которые к вам запускают вирусники и все остальное он как бы придерживает и не дает и он, а, равномерно вот так вот держит ну, умная машина честно говорю так а, чтобы отключить вам обновление сейчас мы найдем так не здесь не то управления так это чтобы у вас не было обновления вот это чтобы не шло административная строка вниз опускаемся Слу смотрим службы больше сюда по в принципе не надо лезть здесь можете останавливать это самое ваше все службы Обновление Windows. Вот делайте. Не надо запускать свойства. Вручную здесь отключена, например. Применить. ОК. Okay. Вручную можете также сделать. И он у вас не будет обновляться. То же самое можете. И ну, здесь, по-моему, антивирусник не делается. Да. Вот это, это внутри надо отключать. И маленькому будет как бы пошустрее. Столь важно важно так так ну ладно боксер есть программа которые сами они чистят вот. ну я конечно не рекламирую это ваши дела вот она вот так вот этой программой можно естественно сделать это тоже самая программа есть у вас например вот это вот э свойство, сервис вот оптимизация повышает активность вашей работы но ну, это стандартно идет в принципе а, как бы вот это тоже самое ссылочку скинул а, вот она она более продвинутая и здесь важно просто-напросто жесткие диски вот например у меня тоже вот маленько ну как не затопил но разбрасывается тоже видите. это важно почему потому что он пока не найдет эту программу она может вот здесь и быть но это тоже загрузка дольше будет намного но ему тяжело по крайней мере работать а когда они оптимизированы все вот эти в куче, и он как бы начинает пошустрее работать. Ну вот это не обращайте внимание синенькие, там розовенькие. Ну, здесь у меня FD, там, ну по крайней мере, ну вот сам сразу он показывает, что 7% надо убирать. Так, ну я пока поставлю на паузу временно. Подождем. Ну что, в принципе, начинает уже по окончанию. Вот эти вот, вот этот цвет, например, розовый или каком то В принципе, он находится вот здесь. Это типа кэша, ну и все остальное. Вин-система. Вот это все вот это вот все находится. Здесь около тысячи, миллионы могут быть. Короче, это хрена. Это вот это вот, вот эта вот хрень там находится. В принципе. И как бы не надо стараться там папки удалять лишние, которые вы, если не знаете, папки. Ну, в принципе, не надо их удалять. Просто смысла нету. Для этого есть как бы другие программы хорошие, которые можно в них еще до сих пор работать. Так, ну этот у меня не надо. Ну, в принципе, то же самое. Можете и да, сделать. Здесь дальше я вот сейчас не очищал. Сейчас просто покажу. Очистить кэш. Журналы сафари. Это у меня там программа поработала. Закрываем. Смотрим еще раз. Удаляем ярлыки. Вот открываем. Здесь самое главное очищать. Э, многие критикуют эту программу, потому что они ставят галочки, где попало и что попало. И потом она как бы у них э, сносит. Э, резервные копии Windows это то, что он копирует. Э, например, там безопасность, все остальное. А резервное обновление это то, что у вас обновлялся раньше. Ну, в принципе, можно и не надо, но это не важно, это, если у вас э, старая версия семерка э, или восьмерка там э, перешла на десятку, но ну, можно значит убрать это все. Временные файлы, это что вы открываете каждую страницу, она копируется и устанавливается. Здесь временные файлы установки, это то, что вы э, какую-либо программу закачиваете, она... Делает временную папку, а потом копируется в Windows, и оставляется регистрации. Это как вы работаете. Мне нужно файлы, это конечно, В принципе, вот так уберем, и очищаем здесь предупреждение, естественно. Она все отсюда удаляется. Закрываем. Ну, в принципе, все, мусор убранный здесь же идет панель мониторинга то же самое здесь можете смотреть как вы будете как бы делать здесь сканирование идет если вы например не хотите как-то делать но ну, в принципе вот здесь значочек тоже самое будет когда мне в принципе не надо а, тоже автономный инсталлятор как бы всех файлов лишний мусор все остальное показывают что вот эту я сколько раз объяснял но в принципе ну я не знаю может не хотят может и не скачивать но в принципе дело ваше вопросов нет здесь вот быстрая проверка идет то же самое потом освобождение браво освобождение браузеров это в принципе кэш а, ну, в смысле твики все остальное здесь сколько вы были пароли ну, и все остальное за пароли нет запускаем вместе запускаем вместе смотрим сразу что нам нужно флешплеер а, так мобильный драйвер так это нужно автор директоректор ну вот так вот. полностью проскрыл но ну, это что идет у нас это ключи автоматически оконец этого не нужно так это у меня программа работает это вы можете удалить драйвера все стоят. То же самое. Ну, это у меня стоит, но уже я, в принципе... Так... Это то, что программ, который у нас работал автоматически. Ну, в принципе, Яндекс... Ну, вот так вот. удобно что он сам показывает проверяет сколько в программы а, в этой же программе можно то же самое посмотреть вот мусор стоит удаляем например этот весь мусор ну когда вот это вот все сделали у вас должна система молотить только в путь. Запомните, лишние программы, лишние файлы не надо удалять. Не думаю, не надо э, придумывать вертолет, когда он уже давно придумал. Но в принципе у меня система уже делаем вид, закрываем. Сами видите, у меня веселее работает. Лю любая программа. Все работает. Так, смотрим интернет у нас. А что? Сами видите, доля секунды в принципе он открылся у меня. А, потому что это USB модель. А, есть у кого-то сетка стоит, но по сетке самое большое 500, 600, но 800 даже это по-моему для сетки караул. Это слишком быстро для них 800. А здесь у меня идет по 15. А сами смотрели предыдущие видео, там у меня было 15 8 10 и 15 18, и 10, 15, 18 и до 20 мегабит скачивается у него буквально 40 гигов буквально за три часа но ну, это в принципе нормально положительно для меня стоит то, есть, то заметил что сетки а по воздушным на по модемам ну, мне кажется шустрее и лучше во первых во вторых это антенну от надо брать я вот себе как бы купил антенну и как бы надолго хватило. Мне уже 4 года молочу с этой антенной. Туату. Шикарно все. Я скорость не знаю, что такое плохо. Ну и все прелести по интернету. Ну все, спасибо. До свидания. Все подписывайтесь. Жду.